Команда КВН «Мяу» — школа номер 56. А начать хотелось бы с женской зимней песни. Я привыкаю, я привыкаю, я привыкаю снова. Девчонки! Называй его великий, великий, велики Ну хватит из нашей команды делать женскую Мы ведь который раз уже договаривались Мы не женская команда Артём, давай ты не будешь мешать и просто вон там в сторонке постоишь Не могу, тут уже занято И вообще, мы знаем, что ты с нами играешь только из-за Лианы Из-за какой Лианы? Подожди, у нас что, их две? Да, вообще-то. как много лиан? Не команда, а джунгли какие-то. Артём, ты дурак, что ли? Ну, Кисунь, ну извини, ну что ты... Отойди. Ну, Кисунь, ну прости. Кисуня, это потому что такая же ласковая? Не, не, ты просто когда кашляешь, шерсть выплевываешь. Артём! Да ладно ты что ты? Ну чё ты обижаешься? Переставить между нами любовь, и любовь — это химия. Блин, я вообще-то гуманитарий, и в химии вообще не разбираюсь. Очень смешно. Слушай, а где твоя толстовка? Здесь я. Блин, я... Блин, хватит мою подругу так называть. И вообще, ты обещал нам помогать, а не мешаться. И если сегодня мы выиграем, я обещаю тебе свидание. Да не, не интересно. Хорошо, свидание, куда, мы, куда я пойду без своей подруги. А это уже прикольно, хотя бы похаваю. Ладно, девчонки, начнем, летс гоушки! <музыка> Недавно Владимиру Владимировичу Путину подарили собаку, и мы думаем, что дрессировали ее примерно так: э, Сидеть. Лежать. Голос. За меня голос! Вы же все знаете, что в Макдональдсе проходит акция при покупке двух картошек. Вы участвуете в благотворительной акции для детей. Так вот, для многих девушек это служит лишним поводом, чтобы поесть. Блин, да я света! 6 ноября в Челнах состоится третий всероссийский географический диктант. И в некоторых школах уже начали к нему готовиться. И в некоторых школах, как мы думаем, это будет происходить примерно таким образом. Ну что, начнем подготовку. Мажоров к доске. Покажи мне Доминикану. Ф, легко. Значит, смотри, это мы в Доминикане, да? Это мы в Турции, а потом мы поехали Я Так, убери на... телефон. Покажи мне плоскогорье. А она сегодня не пришла, она заболела. Так все, садись, два! А сейчас вопрос на засыпку. Скажите мне, как называют жителей столицы Норвегии Осло? Вижу, весь класс задумался над этим вопросом. Ой, вы такая умная. А скажите, как зовут жителей? Заинска или Актюбинска? Так, этого нет в школьной программе. Ты вообще ничего не знаете. Вы точно учительница географии? Да, вот вам. Север, юг, восток, запад. Аминь. Все знают бабушек около подъезда, но никто прежде не задумывался о том, чтобы стать этой бабушкой, нужно пройти специальный кастинг. Сколько лет? 62 По имени-отчеству или только по отчеству? Только по отчеству Что вы не любите больше всего? А я готовилась Громкую музыку, короткие юбки и худых детей А что любите? Сплетни, семечки и фернанда фагундаса. Хорошо, давайте погоняем вас по алфавиту А? Алкоголик Б? Бесстыжая. В? Вертихвостка Вижу, готовились Давайте посложнее Г. Громкая музыка. Потому что? Потому что наркоман. Кого нам так с вами не хватает, но сами мы его боимся? Сталина на вас нет. Давайте проверим вас на интуицию. Проходите. Наркоман. Это правда? Нет, я алкоголик. Эхо а так хорошо шли, не знаете даже самых азов. Ну что ж, идите готовьтесь. Помните как? Конечно помню. Понедельник, среда, пятница, у поликлиники три конфликта по два подхода. We are Only get some. Get some. We are И знаете, под конец хотелось бы сказать, если мы не пройдем дальше, то мы пойдем в андеграунд. Не, ну а что, если падать, то падать на самое дно. Команда КВМ, спасибо.